Сейчас мы дозрели до собственно создания единой системы некое облачного решения для введения всех данных, включая надежность. Соответственно, накапливаем уже свою статистику по тем самым моделям отказов, о которых будем говорить, и надеемся на как бы, интерес аудитории, чтобы поучаствовать в этом проекте, в том числе. Ну, соответственно, да, как бы в этой базе уже появляется библиотека надежности компонентов. То есть некие уже данные, на базе которых можно строить некие планы с учетом надежности не просто оборудования, не просто там системы технологической, не просто цеха. А вся у нас теория надежности она по сути имеет дело с компонентами. То есть отказ компонент внутри некого оборудования либо внутри системы. Ну я просто здесь показываю, что данные именно в цифрах интенсивности отказов они они уже появляются их можно использовать мы собственно про это и говорим сегодня